Пиздец. больше всего на свете я ненавижу, когда люди начинают свои ролики на ютубе со слов всем привет. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Всем привет, меня зовут Глеб и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам, как можно обезопасить себя от коронавируса во время парения вейпов. Это видео будет посвящено своего рода профилактике от вируса. В первую очередь нужно обеспечивать максимальную чистоту. Дезинфицируйте свой вейп как минимум 5 раз в день специальными средствами. Но лучше всего делать это каждый раз, когда вы парите. Постарайтесь как можно реже трогать дрип. Руками, Стоп, не трогай меня поскольку он контактирует напрямую с вашим ртом При замене картриджей и испарителей Обязательно вымойте руки с мылом Поскольку мундштук картриджа Будет напрямую касаться ваших губ Ни в коем случае не давайте свой вейп другим людям Даже если не предложат установить на него свой дриптип При замене хлопка либо спирали Обязательно продезинфицируйте все инструменты И место на котором это будет происходить Также тщательно вымойте руки с мылом Еще мы рекомендуем промыть все части бака Под горячей водой с мылом